Да, конечно. И, вот это... и вот. они, ну, они запивают, да? Нет, они не запивают. Нет. Как, нет. как люди. Нет, нет. А если они пьют, так они пьют. Когда они едят, они едят. И у них есть интервал. И этим всем руководят инстинкты, понимаете. А в условиях человеческих эти инстинкты нарушаются, как у человека. У грудного ребенка они присутствуют. Но естественно, родители и общество настолько. Ну, калечит эти инстинкты, что мы становимся уже как бы инвалидами с самого начала. Так вот, как-то я упоминал в каком-то ролике «Америка – страна собак». И я почему сказал, почему американцы так любят кошек и собак? И я вот прохожу, смотрю, на столбах написано «Значит, тысяча долларов за кошку, кто найдет, вот такая-то, такая-то, такого цвета и так далее. Или собака, 2000 долларов, 500 долларов, 200 долларов вот человек отдает деньги за любимую собаку. Он тысячу раз подумает, чтобы пойти там, в аптеку и так далее, купить для себя какое-то лекарство, тоже дорого, 500-600 долларов. Вот, допустим, Abilify, знаешь, это лекарство. 500-600 долларов одна баночка там, 100 таблеток. И еще есть дороже. Вот, он будет еще сто раз думать, купить или нет. За 200 долларов. А за одну прививку, за 500 долларов одна прививка сделать собаке. Или кошке. Он сразу, он сразу отдает эти деньги. Потому что... Он чувствует любовь и преданность собак. Я вот думаю, почему человек, э, с, ну как бы, не думая, отдает деньги за собаку, <laughs> за любовь к собаке, э, а о а себе он так не думает. Понимаешь, так вот секрет заключается в том, собака любит человека божественной любовью. Вот она если любит, если она предана к нему. Она идет, отдает жизнь за человека. Вот за это человек платит собакам. Поэтому это беспрогрышный бизнес. В Америке ветеринарный бизнес, ну как бы я, я бы сказал, это на втором месте после, после человеческого бизнеса, медицинского. Согласны с со вами? Безусловно, да. Так вот, ну, значит, в отношении тестов, которые я говорил. Я вспоминаю, как в Санта-Барбаре, после Мексики, меня одна соблазнила моя пациентка, у нее была онкология. Что вы говорите, соблазнила? Соблазнила уехать. да. А, а ты, я, да, я с доктором беседую. Соблазнила уехать. Куда? В, э, в Санта-Барбару. А, я как? Я любил Ялту очень сильно, вот. я приезжал, я тогда в аэропорту работал, это давно было, после окончания мединститута. Из-за стеклянного два, две бутылки коньяка, два-три раза меня возили туда, в Ялту. Вот. Ну, я был свой человек, я работал в аэропорту и значит, проверял лётный состав, поэтому они меня уважали и в то же время зависели от меня. И вот представь себе, я приехал в Санта-Барбару, смотрю, такая красота, еще красивее, чем Ялта. И я там остался. Они мне сделали большую презентацию. Вот та, которая у нас лежала, у нее был э, кинцер э, легкий. Ага. И мы вылечили, да, и ее вылечили. И вот они мне сделали там презентацию, я там остался и прожил 7 лет. И вот я делал вот эти тесты. Я вспоминаю одну пациентку, ее маяли, мучили пять лет с этими диагнозами. И вот она и туда-туда представляешь, сколько времени она потеряла, сколько нервов, а сколько денег она потеряла, вот, почти что, как вам сказать, как сказать, поставили в конце концов ей этот ярлык, она, да. Было время, когда люди приходили ко мне, ничего не говорили. Я сам говорил, ничего мне не говорите, я сам буду говорить, что у вас сейчас происходит. И ей то же самое сказал. И когда я стал говорить, ну, 10 минут, я ей сказал, она, она просто не могла говорить, потому что у нее было шоковое состояние. Я ей за 10 минут сказал то, что Ей значит, стали говорить в течение пяти лет. Значит, пять лет. И сказали то, все, то, что они сказали, я подтвердил. И это было в течение 10 минут. У нее было шоковое состояние. Как это возможно вообще? Не проходя вот эти дорогостоящие тесты, так быстро сказать, что творится у человека. Вот. Поэтому медицина это не только наука, как сказал академик Залмана, но и искусство. И это искусство как художество, как поэзия, как музыка. Да? Вот. Есть разные степени таланта. Есть гениальные, которые рождаются раз в тысячу лет, как вот Залмана. В музыке Эрвис Пресли. Вот. Кто-то лучше мог исполнить, чем Эрвис Пресли. Ну, на тот момент, опять же, это был культ, что ж. И сейчас, а, и сейчас многие, да, Элвис э, жив, как Майкл Джексон, допустим, ну, что ж, время такое, да. Вот гениальные люди, как я говорю, раздать раз в тысячу лет, талантливые люди, раз в столь. Есть и врачи, и вот эти художники, поэты и так далее. А есть бездарные. Но если нет таланта, человек может сто лет работать, и как не было, так и не будет. Понимаешь? Я понимаю, просто когда-то раньше, э, ну мы сейчас уже вступили, так скажем, в философскую сферу, но когда-то раньше люди, что называется, давали клятву Гиппократа, там были люди, которые ездили, подвергая себя всяческим опасностям и возможностям получения болезней, они ездили э, в очаги, э, в самые в самые центры там и боролись с, с эпидемиями, мы знаем, и холера, и таких людей было достаточно много раньше. Вот поедет ли кто-либо сейчас, не знаю. Сейчас, наверное, сложно будет найти таких людей. Ну, потому что коммерческая медицина. Вот я говорю врачам, которых я знал, с кем я учился и так далее. Я же тоже мог стать богатым человеком. У меня был белый халат, был большой просторный офис, авторитет, но только меня бы заставляли травить людей химией. Борис, богатство, ну мы же знаем, не измеряется наличием счета в банке, а, настоящее богатство. Поэтому ты, дорогой, богат тем, что тебя признают люди, верят и приходят к тебе и пишут очень и очень много. Эм, ну, благодарность слов Я вообще-то говоря, дорогие друзья Обращаюсь уже к вам Я был вообще-то говоря удивлен Тому факту, что Я просматривал количество Ну как-то случайно я на этом не концентрирую Сколько людей смотрят Там, скажем, программы, которые веду я Или там мои помощники Не имеет никакого значения Центр Сангейтс это центр, который дает возможность людям Получить информацию, как она будет применена Это уже дело важное не устаю повторять, спасение утопающих сделала рук самих отопающей. Так вот, среди всех записей я был очень удивлен. Я читал там есть один человек, который очень популярен и известен в России, но выяснилось, что доктор Увайдов оказывается лидер по количеству просмотров, и это лишний раз свидетельствует тому, что вот те знания и то, что он приобрел за долгие-долгие Годы своего познания э, врачевания ну, дают свои плоды. Поэтому поздравляем вас, уважаемый доктор, с этим. Во-первых, я понимаю, что это тоже не так сказать э, не э, самое главное, что вас привлекает, э, народная любовь. Э, вот, и стоять на броневик протянуть вперед руку и так далее, провозглашать. Но тем не менее, тем не менее, поэтому, кстати, у нас время, к сожалению, подходит уже к концу нашей передачи, мы уже, в общем-то, и так зашли. Я последнее время, мы не общались с доктором Уайдовым в эфире, поэтому я позволил себе немножко больше времени отвести на эту программу. Вот сейчас, возможно, мы будем пытаться сделать какие-то группы людей, которые будут приезжать. На ту территорию, где сейчас проживает доктор Борис Увайдов Это территория Лос-Анджелеса Там есть минеральные источники Недалеко от Лос-Анджелеса Причем очень хорошая обстановка Там находится Ну и было бы очень неплохо, если бы Ну особенно те, кто проживает на нашей территории Туда приезжали и, так сказать, под руководством самого доктора Увайдова Все вот это и получали вот это то, что называется медицинский контроль над своим состоянием. Я правильно говорю, Борис? Это не то, что медицинский контроль. Я считаю, что здесь даже никакой медицины нет. Это просто любой интеллигентный человек обязан знать элементарные вещи, пульс, давление, рост, вес. Понимаешь, вот, допустим, 170 сантиметров. Сколько он должен весить? Отними 100-170, отними 170 килограмм, плюс-минус. Вот и все. Для этого нужно мединститут кончать или нет? Ну, вот. ответ, ответ, конечно, очевиден. Каждый да. человек должен знать элементарные вещи для того, чтобы быть здоровым и процветать. Вот для, особенно для женщин. Вот, допустим, у нас заниженный йод в 300 раз. Значит, как выяснилось, среди всех цивилизованных людей оказались японцы самые разумные и мудрые люди. Не американцы, не европейцы. Вот, не... вот они. Почему? Потому что нас пиччикуют неправильной информация ложные. что надо ее принимать в микрограммах, а на самом деле в миллиграммах. Вот японцы принимают где-то 15 миллиграмм ежесуточно. А если беременная женщина, в два раза больше. А нас пичкают микрограмма. А что такое микрограмма? Один миллиграмм равняется тысячу микрограмм. Вот и все. Значит, у всех имеются проблемы с эндокринной системой. Особенно щитовидной железы. От нее зависит, почему женщина не беременные И все тысячи больных и тысячи заболеваний – это сначала пониженная гипофункция щитовидной железы, потом идут аутоиммунные, гиперфункции и так далее. Но сначала понижено, с самого детства. И представь себе, вот этот недостаток, он влияет и на ментальность. Почему депрессия, творчества не хватает, вот. человек не может расти, он не хочет ничего, он устает, у него выпадают волосы, у него плохая кожа, плохое настроение. Но дайте йода, дайте больше йода. Для этого не нужно учиться шесть лет в мединституте. Элементарно. Где находится йод? Давайте подорожать японцам, давайте подорожать долгожителям. Абхазия, жители Ханзе, жители Волхабамба. вот. Об этом написал знаменитый вот сейчас ученый. Он тоже сделал революцию как Залманов. Это академик Друзья. Запомни его и почитай. Революционные у него книги о том, что ну вот почему не хватает кислотности, не хватает йода, какую воду надо пить. И у него все это элементарно написано. И очень много не врачей, которые следуют его методом сейчас, а восстанавливают здоровье. Элементарно. Но в заключение я хотел сказать, что у меня, я делаю еще тест по цветам. Вот Есть разные цвета, да, и каждый цвет – это уровень чакры. И вот э, многие говорят о здоровье, но если не учитывать биополе человека, не учитывать, что такое чакры и дисбалансированные чакры, то вся эндокринная система будет работать с перебоем. А это значит, не хватает эстрогенов, прогестеронов, а это значит, и щитовидная железа не будет вырабатывать три этих теста которые нужны помимо йода, еще нужно восстанавливать биополе. А биополе наше зависит от того, вот, э, насколько балансированы вот эти чакры, и как их надо очищать, и как их надо балансировать. Ну, вот видите, э, все таки нам надо уже заканчивать нашу программу. Ведь, дорогие друзья, мы уже подходим к тому, что совершенно выходит за пределы нашей в прямом переносном смысле дорогой медицины, современной медицины почему, потому что как-то я помню в беседе с моим хорошим приятелем доктором, МД, официальный доктор который имеет серьезный офис я у него спросил, а ты как давай как-то может быть вместе какую-то передачу сделаем, чакры он говорит, чакры, а что за чакры я пытался объяснить, но она говорит, а зачем мне нужны чакры эти? Я, вообще-то говоря, медик, я доктор, а это уже какая-то эзотерика, вот видите как. А, а вот доктор Уайдов, несмотря на то, что он тоже доктор, причем доктор гораздо больше, что говорит о чакрах. Вот здесь достаточно серьезный дисбаланс в понимании своей, скажем, миссии, миссия врача все-таки исцелять не зарабатывать деньги на этом бедном пациенте, потому что то количество людей, которые принимает врач, я-то знаю, и не по наслышке, кстати, количество пациентов в день, это просто совершенно невероятно, как можно уделять в среднем по 2, по 2 минуты на пациента, это просто невероятно. Короче говоря, мы об этом поговорим. Борис, я благодарен, как всегда, за эти очень и очень интересные программы, которые несут очень серьезную информацию. Ну, а дело наше, дорогие друзья, как мы будем применять эту информацию. В данном случае, передачи у нас записываются. Если не в видеоформате, то уж как минимум в аудиоформате. Аудио Они выкладываются на YouTube, на Facebook. Вы можете всегда с ними ознакомиться. Если у вас есть вопросы, то ли к центру Сангейтс, который проводят эти передачи, меня зовут Майкл Мелехов, или же к доктору Вайду, пожалуйста, обращайте, оставляйте комментарии, что, в общем-то, вы и делаете, а потом мы их переадресуем доктору Вайду, который на них отвечает. А, Борис, спасибо большое за эту программу, и до новых встреч, удачи, здоровья! Удачи всем, друзья! До новых встреч! спасибо Всех... До свидания!